В этом видео я со своим другом... говнюгом. Я шоке завязываю, ничего такого. Лайкадрочек. А вот в кадре. Но не фокусируется. Видимо, надо фокус показать. Смотри, фокус. Реально не фокусируется. И Димон не хочет снимать. Погоди, ну-ка, нафиг. Нафиг фокусируется. Помогите! Помогите! А в этом видео со своим другом и пособительно сплю. Вот именно? Хватит, Пороть кадры! Я тебя не фокусируюсь. Да ты задолбала! Я воробно не покажу Кадилу покажу И буду катать Я как покажу Здравствуйте Ну, мы найдем место более бездвухное чтобы люди на нас не смотрели как на идиотов Хотя на меня люди всегда смотрят как на дебилов Уважаемые подписчики, вот скажите пожалуйста Опериаторы дебил или нет? Wayfusion дебил Пошли вы нафиг Чел сбежал из дурки. Две недели без еды. Вода только соленая. Ой, А где вы видите воду? Скажите, пожалуйста, господин Шизоид. Ой, блин, по факту. Какого хуй имя оператора? Короче, они говорят, что за и, кататься на роликах. И ты пока снимешь что-нибудь цензурное. Сейчас окажется, что камера не была включена. Мы его не знаем, да. Да не знаю, а камеру... Ну камеру взяли с собой поснимать. фотографироваться. Ай, блядь. Давайте, пошлите на Маникюрчик девочки. Девочки маникюрчик начнутся очень. На старт. Внимание. Пенок поджим! Не почувствовал, но я понесу. Не-не-не, стой, стой! Телефон выпал, это первое. Какой бы слон еще подошел! Бегом! Как бы вы ему нам сейчас! Извините за вас, но... Операторы обзывают, между прочим. Жопу в руки и неси. Жопу в руки? Ну ладно, фиг, давайте сюда. Блин. Агрессивно дает пацану. Мы папарацци? Я папарацци. Ну не хейтер же. Ну ладно. Так обоих пошлём Можешь помочь хоть раз? Она папарацци, но не пиратов. Слушай папа. Парацци канал ведется на этот э, набор Это по подъему грузов на мой канал да. плата бесплатная. иди да максимум и то не всегда <coughs> голодный пак да голодный пок как заработать шезом лет берете два скейта несете их в руку увлекайтесь аниме и катайтесь на скейте пользуйтесь и бросайтесь под машину